Геноцид, когда уничтожают по национальному признаку. Первый геноцид был против армян, вы это знаете, почти сто лет назад турки и другие вырезали почти полтора миллиона армян. <coughs> Второй геноцид против евреев, это вот 39-45 год, и третий геноцид против цыган, и четвертый против кого? Против нас с вами, против русских. Вот сегодня, может быть, лет 30 еще, в 21 веке, Русскую карту превращают в вот такую армянскую, еврейскую, цыганскую. Как бы народ-изгой. Везенс катекуют, и везенс обкладывают военными базами. И опять что? Опять этно. Геополитика. Этнос. Мешают русские проведению агрессивной политики, или политики, связанной с какими-то экономическими проблемами. Нефть, газ. И решение политических проблем, свержение коммунистических режимов и распространение западной цивилизации на постсоветское пространство. И главный инструмент выжить везде русских.